Мы о чем сегодня поговорим? Я сегодня хотел бы поговорить о тимбилдинге, если это на английском, да, то есть о командостроении. Поставьте восклицательные знаки, если вам важно построить команду в сетевом маркетинге, если вы сетевики. Если вы не сетевики, напишите, кто вы и что вы делаете, если вы не сетевики. И сегодня я с вами поговорю о 10, так сказать, дам 10 советов, да, то есть дам 10 советов о том, а как строить команду наиболее эффективно, да, то есть, чтобы а, вас она не изматывала. И Прежде чем мы, в принципе, с вами начнем, ребят, если а, вам действительно важно построить а, команду, если у вас сейчас с этим некие трудности, а, я сейчас а, на неделях провожу бесплатные коуч-сессии, если вам важно 30-40 минут со мной побеседовать для того, чтобы я... А, рассказал вам вашу проблему, потому что на самом деле сетевик такая каста, такая категория, что он думает, что у него проблема в одном, но на самом деле проблема в другом каком-то, поэтому если вы хотите со мной пообщаться и хотите, чтобы я для вас нашел решение, напишите мне в личку, а мы с вами договоримся о личной коуч-сессии, стратегической сессии, где мы выявим ваши боли, болячки, проблемы и найдем выход в вашем положении. Итак, мои хорошие, если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему ваши партнеры в команде не так мотивированы, как вы, кто с таким встречался, поставьте пятерочку. И вы хотите получить от них больше продуктивности, чтобы они больше делали личного объема, да? То есть, чтобы они делали некий товарооборот, начали видеть преимущество остаточного хода да то есть пассивного дохода что нужно попахать поработать то тогда эти 10 советов по сетевому маркетингу безусловно помогут вам я по крайней мере надеюсь потому что а, я постоянно много общаюсь и экспериментирую потому что я такой же человек как и вы и сталкиваюсь со множеством таким же проблем с построением команды, с мотивацией команды, с воодушевлением команды, с видением, обучением ее. И а, постоянно нужно что-то придумывать, постоянно нужно держать руку на пульсе, потому что без этого будет беда-бедушинка. Вот, и... Именно эти советы да, то есть мне помогли выйти на лидер ранги, И вот буквально в этом месяце мы закрываем там третий лидерский ранг. При том, при всем, что мы с июля месяца только в сетевой компании. А теперешней мы идем в, в, по удвоенной скорости быстрого старта от компании. И если вы, в принципе, разочарованы да, то есть количеством роста, вашей команде, кто разочарован, поставьте единички. Ну, давайте мы прям ну, по-пацански, по-мужски, по-женски, по-партнерски, по-коллегски, как-то сказать, будем все прозрачны, будем все верны. Никто здесь, никто никому не обязан, никто никого не, прокори... не будет корить, потому что мы все люди, мы все предприниматели. И все мы встречаемся с определенными трудностями в этом бизнесе, поэтому если вы разочарованы количеством тех людей и разочарованы тем ростом в вашей команде прямо сейчас, поставьте восклицательные знаки. Поэтому обратите пристальное внимание на мои советы, которые я буду сейчас вам давать. Будьте внимательны, держите ручки на макушке. Можете лайки поставить, чтобы потом умная лента вам же повторила этот прямой эфир, показала еще раз, если вы его пропустите, либо уйдете раньше. Мы намного не задержимся, сейчас буквально 10-15 минут я вам выложу. Все эти 10 рекомендаций. Также можете поделиться у себя в социальных сетях, для того, чтобы потом пересмотреть, для своей команды, чтобы научить. Можете своего спонсора научить. Как вам будет только удобно. А, вот, поэтому 10 советов. 10 советов по сетевому маркетингу для вашей командостроения. Ну, ребят первое. Давайте мы с вами договоримся, то, что я буду рассказывать, вы будете дублировать в чате, да, то есть для того, чтобы это усваивалось, как конспект все равно будете вести, договорились, напишите, договорились с теми, с ребятами, с которыми я договорился, да, то есть я буду вам рассказывать, а вы тезисно будете писать первый пункт и вот то, что я вам рассказал, тем самым вы и другим поможете, себе поможете, и... А те, кто пропустит, увидят сразу же выжимку знаний, для кого это важно. Напишите, договорились, если вы будете вот это делать. Все, здорово. А первое, ребята, никогда не думайте, что люди, которых вы рекрутируете, будут относиться к созданию бизнеса в маркетинге маркетинге абсолютно так же, как и вы. Так же серьезно, как и вы. И это на самом деле очень и очень распространенная ошибка когда мы начинаем требовать, да, то есть вот мы вроде бы активны, мы гиперактивны, и хотим, чтобы вот каждый, кто к нам приходил, был такой же. Встречали, замечали за собой такое? Напишите, да, если вы за собой вот такую вещь встречали. Поэтому, ребят, чтобы избавиться от этой ошибки и этого разочарования, и вот этого лишнего давления на своих партнеров, на свою команду, чтобы они у вас были, они у вас задерживались и продолжали развиваться своими темпами, но продолжали. Спросите их, да, то есть спросите их, почему они присоединились, да, то есть вот спросите у них, почему они присоединились, пришли к вам в бизнес, и что они надеялись получить, да, то есть что они или что они хотят получить и а, действуйте соответственно, да, то есть действуйте соответственно тому, а, что они вам расскажут. Вы, а, вот, вы должны быть счастливы, вы должны быть счастливы с любым, абсолютно с любым человеком, который даже просто хочет остаться клиентом. Да, то есть, вот они вроде бы пришли, у них получилось, не получилось, но вот они вместе с вами тусуются, и будьте этому счаст... счастливы, и не пытайтесь подтолкнуть его там, к... что они не хотят делать, не нужно этого делать, просто, эм... просто поймите, простите их, да, то есть, и... Вы должны всегда помнить, что всегда, ребят, всегда больше будет людей, которые используют ваш продукт, а не строят и не рекрутируют. Да, то есть всегда помните об этом. И даже если к вам в бизнес будут приходить люди, которые будут говорить, Марина, Галина, возьми меня в команду, я буду с тобой строить этот бизнес. Но поймите, что 70% этих людей, они будут только потреблять этот продукт. По той либо иной причине, потому что им наверняка меньше надо, чем вам, и не нужно их заставлять, если вы надавите на них, если они не созреют, да, то есть а, самостоятельно вот к этой идее построения бизнеса пока, по крайней мере, они не готовы навязывать, заставлять, а, о, убеждать, а, командовать, не дай бог. Не, не нужно делать. Еще раз повторюсь, да, то есть спросите их, почему они присоединились к вам и что надеялись получить в результате. И исходя из их вопросов, начинайте руководить, да, то есть на, начинайте их вести до результата, либо по бизнесу, либо продукту. Дальше, вариант номер два. Никогда не давайте непрошенных советов. Это очень серьезно, серьезно. Никогда не давайте а, непрошенных советов. Как и в случае первом, да, то есть, как и в случае номер один, вам нужно спросить своего партнера: а нужен ли ему совет? Нужна ли ему ваша рекомендация? А, обучаемы ли они? Да, то есть обучаемы ли они вообще? И основываясь на том, как они отвечают на то, что вы спросили, да, то есть, и то, основываясь на том, как они отвечают на вопрос первый, вот с пункта первый, да, то есть, о котором я вот рассказывал в первом совете, тогда вы можете давать им рекомендации, давать им советы. Но прежде чем узнать, прежде чем рекомендовать, Спросите у них, а нужна ли ему ваша рекомендация. Не будьте начальниками. Вы лидер, у которого результат наверняка лучше, чем у любого новичка, который приходит к вам в команду. Он же к вам пришел в команду. да. То есть и у вас уже больше объемы, либо больше опыт, у вас больше знаний. Вы, возможно, действуете лучше. Мы сейчас к этому перейдем, к активности. Но вы не начальник. Вы не командуете, вот ко мне много приходят клиентов, а в клуб сытых сетевиков ко мне приходят ребята в команду, и они мне рассказывают такие вещи, когда от них э, спонсоры что-то требуют, командуют, приказывают, ставят, вставляют mm -hmm. некие mm -hmm. рамки, ну то есть там, ты обязан вот это делать, ты должен это делать. Ребят, вы не должны быть такими, не дай бог вы будете такими лидерами. Это к профессионализму ни в коем разе не ведет. И если вам, в принципе, опять же говорю, если вам важно выйти на совершенно новый уровень, если вы хотите получить лично от меня рекомендации, исходя из ваших проблем, записывайтесь ко мне на консультацию. У меня, в принципе, на следующей неделе еще 8 свободных мест есть для того, чтобы пообщаться. Пишите мне в личку для того, чтобы записаться. И сейчас мы с вами переходим к третьему пункту. Втор... Слышали такое высказывание в продажах, в маркетинге, в сетевом маркетинге, в особенности, когда мы начинаем развиваться в интернете, пуш-маркетинг и пул-маркетинг. Слышали такое? Поставьте, пожалуйста, плюсы, если слышали, если не слышали, поставьте минусы. Я вам объясню, что такое пуш-маркетинг и что такое пул-маркетинг. А, объясню. Это то же самое, касаемо команды. А, вы наставники, вы коучи, вы наставники, вы лидер, вы коучи, и вы должны заставлять не то, что заставлять, а делать ситуацию так, чтобы человек сам хотел преуспеть вместе с вами. Так вот, если говорить э, более таким народным языком, пуш-маркетинг э, это исходящее, а пул-маркетинг это входящие заявки. Ну, пуш-маркетинг, когда мы идем продаем, а пул-маркетинг, либо привлекательный маркетинг, это тогда, когда люди хотят у нас купить, и когда мы продаем не продавая, рекрутируем не рекрутируя. Так вот, мы опять же возвращаемся к тому, что речь заходит о команде. Мы занимаемся пуш-маркетингом, да, то есть мы занимаемся, мы стараемся быть некими напористыми, показать какие мы офигенные лидеры, какие мы офигенные спонсоры. Ты этого не сделаешь, да я же лучше понимаю, я ж твой спонсор, я твой наставник, я твой лидер. Ну вот если ты не сделаешь, ну, ну, ну тогда все, то есть, ну, ты, ты вообще ни о чем, да, то есть, и вот мы начинаем принижать, начинаем как-то давить, да, то есть на свою команду. И это то же самое касается в продажах, в маркетинге, в рекрутинге. Не занимайтесь давлением, вы должны заниматься, создавать всеобъемлющую ситуацию для того, чтобы человек захотел у вас купить, захотел прийти в команду, захотел преуспеть уже в вашей команде. И поэтому очень сильно, вот. В коучинге, да, то есть в бизнесе создали коучинговые вопросы. Кто, в принципе, проводит продающие консультации, поставьте пятерочки. И у вас, скорее всего, есть скрипты продающих консультаций. Если у вас нет, и вы хотели бы проводить продающие консультации, опять же, записывайтесь ко мне на консультацию. Мы, в принципе, вообще, в принципе, на практике узнаете, как я провожу консультации, вы увидите, как это работает, как, как человек раскрывается, как вы будете раскрываться. И как вы это можете делать? И то же самое нужно работать в команде. Задавайте команде своим партнерам правильные вопросы. Правильный вопрос, например, первый вопрос вы уже услышали с первого совета, да, то есть а почему человек присоединился к вашему бизнесу? Пускай человек сам вам ответит. Пускай он сам себе продаст. То, почему он пришел к вам в команду что он хочет делать да то есть почему ты присоединился ко мне в команду что ты пришел ко мне да, то есть и а, что ты надеешься получить да то есть к чему ты хочешь прийти пускай человек вам сам расскажет почему человек хочет прийти к какому-то результату либо к чему он хочет прийти задавайте вопросы пускай человек отвечает не придумывайте те ситуации якобы навязывать человеку свои цели, свои мечты. Вот вы стремитесь а, к Гелинтвагену, как один из моих партнеров, вот он всего в этом месяце закрывает лидерский ранг. Вот у него бига идея, да, то есть большая такая миссия, большая... А, вот она прям в от этот Гелинтвагенов, и она прям хочет гелик себе купить. Вот. И большая проблема всех лидеров, что они начинают свои гелики привязывать к своей команде. Ты понимаешь, ты можешь гелик заработать, а ему гелик не надо, ему надо... А ему надо новенькая лада салона, да, то есть и пускай он сам об этом расскажет и стремится не к гелику, потому что гелик его не будет мотивировать, вот лада салона будет а, мотивировать. Может ему не нужен пентхаус а, в 200-300 в квадратных метров, возможно ему нужна трешка 100 квадратов, квадратных метров и он будет самым счастливым человеком на планете. И пускай он стремится не к пентхаусу, а стремится а, к 100 квадратным метрам к трешке, это тоже цел, целый дом, да. И вы спрашиваете у него, что ты хочешь получить от своего бизнеса. И это на самом деле то, что ты хочешь. да? То есть копайте, усиливайте эти вопросы. А это на самом деле, чего ты хочешь? Насколько серьезно ты этого хочешь? Поставь там, например, от 1 до 10. Насколько серьезно ты готов прийти а, вот к этим, к своим целям? Действительно ты хочешь прийти? Или это возможно это не твоя мечта может это навязанная чья-то мечта и и потом вот есть такая а, монета с двух концов вы должны человека заставить да то есть заставить заставить не заставляя вообразить а что будет если ты не достигнешь этой свободы да то что будет либо же как можешь да, то есть прийти к своей квартире, либо как ты можешь получить вот это, да, то есть вот то, что он вам сам рассказал, если ты не построишь свой бизнес вместе с нами. У тебя есть альтернатива? Расскажи, пожалуйста. И человек сам себя понимает, он сам себя продает, он сам себя мотивирует, да, то есть он, вы задаете только правильные вопросы. Это психология, человек сам начинает, вот если он сдается, он там, он хочет уйти с бизнеса, у него ничего не получается, Созвоните с ним и пускай вот проведите с ним вот такой вот тест, да, то есть позадавайте ему вопросы, пускай он сам же на них ответит. И на все эти вопросы не нужно придумывать свои ответы, да, то есть не нужно даже подсказывать человеку. Человек сам должен в своем вот все вот эти картинки себе вообразить. Поэтому вместо того, да, то есть, чтобы быть теористым, создавайте условия благодаря которым человек сам захочет двигаться. То есть вместо пуш-маркетинга используйте пул-маркетинг. Это третий пункт. Кто знает Наполеона? Наполеон Бонапарт. Поставьте восклицательные знаки, если вы знакомы mm -hmm. с этим мужчиной. Если вы знакомы с этим гражданином. Поставьте восклицательные знаки. Он когда-то сказал такую очень грамотную вещь. Я сделал самое замечательное открытие. И вот что я обнаружил: люди будут рисковать своей жизнью, будут даже умирать а, ради достижений признаний И люди также будут умирать, чтобы избежать того, чтобы потерять это признание и, ну, там какое-либо поощрение. Создайте такие условия в команде а, для того, чтобы, а, в принципе, вы не забывали о поощрениях, если есть кого поощрить. Не поощряйте особо за результаты, если вы можете создать какие-то движухи. Не поощряйте за результаты, поощряйте за активности, поощряйте за действия. Человек сделал 50 контактов, 100 контактов в день, в неделю. А человек у человека появилась первая продажа, у человека еще что-либо получилось, человек зарекрутировал первого партнера, а человек увеличил товарооборот, а человек закрыл ранг. Обязательно признавайте людей в своей команде, потому что это самый важный триггер вообще в принципе. Человек он стремится для, для до того, чтобы закрыть свои потребности, получить признание. И а, человек, если вы не признаете человека, вот когда вы признаете, включается еще удвоенный триггер. Человек не захочет упасть перед глазами и будет пытаться удерживать всеми, ж, всей жизнью, всеми смертями, всеми мотивами. Он будет удерживать то, чего он добился и не падать в глазах того, кто поощрил, тот, кто поздравил. Ребят, вам понятно, уловили смысл? Давайте я повторю, да, то есть Наполеон сказал, что он сделал очень уникальную находку. Он обнаружил, что люди готовы рисковать, люди готовы, готовы даже умереть ради того, чтобы получить признание и получить награду за свои действия. Даже самую маленькую награду, просто значок какой-нибудь, либо же сертификат либо просто публичное признание призвание и человек будет умирать за то чтобы не потерять то что он добился это очень важно ведите в свою команду а, поощрение ведите в свою команду движухи ведите в свою команду а, просто для того чтобы а, чаще признавать людей в особенности, если вы заметили, что в последнее время, ну как-то ну, как тихо в вашей команде, а, при, придумайте самостоятельно какую-нибудь движущую силу, ради которой вы просто поощрите людей за то, что они просыпаются, начиная двигаться. С этим понятно, ребят, поставьте восклицательные знаки, если готовы двигаться дальше. Так, ребят, у нас следующий совет, это пятый пункт. Это пятый пункт. Ребят, ставьте обязательно лайки. Делитесь в себя в социальных сетях, для того, чтобы не потерять, пересмотреть. Потому что команда строения, команда строения, это очень важно. Найти людей, зарекрутировать людей. Это настолько, на самом деле, настолько простое, что сетевик может сделать. прям до, до немыслимости. Что на самом деле большая роль играет стать лидером, который ведет за собой людей. И старается вести их правильно. Не быть диктатором, не быть э, президентом, не быть э, начальником, а быть лидером. И следующий пятый пункт вытекает следующее: перестаньте мотивировать людей. Начните их вдохновлять. Перестаньте пытаться мотивировать людей. Воодушевляйте вместо этого. И вместо мотивации вдохновляйте. И я очень часто получаю вопрос от своих клиентов. Ко мне обращаются даже топ-чеки, топ-лидеры с 10 тысячами партнерами, с миллионными товарооборотами. И один из самых распространенных вопросов, которые я получаю, это как я могу мотивировать свою команду? Как мне ее смотивировать? И... Но прежде чем вы выучите храбрую речь, львиного сердца да то есть Ричарда львиного сердца а, поймите что лучший способ это вдохновить вашу команду на действие не мотивировать а вдохновить и лучше лучше что вы можете сделать для этого это самим делать такие действия и закрываться сами закрывать ранги показать пример что ваша система работает показать что то что вы хотите рекомендуете человеку вы сами этим пользуетесь и получаете результата поэтому мотивация это так себе это вот это вы смотивировали и хватило на сутки на двое и все растаяло но Нужно вдохновлять, Де... если вы хотите, чтобы ваши люди были гиперактивными, чтобы они делали результаты, делайте результаты сами. Хотите, чтобы люди рекрутировали, рекрутируйте сами. Хотите, чтобы люди продавали, продавайте сами. Закрывайте ранги и показывайте, что эта система работает, и тогда люди будут просыпаться. Они захотят тоже закрывать ранги, потому что они видят, что вы локомотив. Да, это непросто. Мы все же в сетевой маркетинг пришли пригласить одного, двух, трех и стать миллионерами. Пригласи троих, ну ладно пятерых, те еще по пять, а те еще двадцать пять. Вуаля, мы миллионеры, кто хочет стать миллионером, поставьте, пожалуйста, плюсики, много плюсиков. Кто хочет стать миллионером из вас? Но, к сожалению... А такого мифа не существует. Ребят, запомните, что вообще 70% людей, которых вы вовлечете в этот бизнес, они будут только потреблять продукт, они ни одного человека не пригласят. Это все миф. 5 по 5 это все миф абсолютно. Для того, чтобы пригласить вот этих лидеров, да, то есть найти а, лидеров, так сказать, хотя бы два лидера. Я, я сейчас многих расстрою, но если вы хотите два пятизвездочных, кто, кто Нестеренко смотрит, поставьте, пожалуйста, троечки, если знаете Нестеренко, потому что, ну, это хорош, хорошая, на самом деле, формулировка. И э, если вы хотите пятизвездочных кандидатов, которые придут и сделают вам бизнес, вы же хотите все на Мальдивах, наверное, да, то есть отдыхать там, пандемия пока идет где-нибудь на Бали, где-нибудь в Египте вместо того, чтобы там дома сидеть, да, то если вы хотите пятизвездочных кандидатов, вам нужно 100 человек лично, ребят, 100 лично зарекрутировать, чтобы два таких привлечь. 100. 100. 100, ребят, 100. 100. Если вы хотите, чтобы пришло два, которые сделают вам такой рывок, что мама не горюй. Да, вы зарекрутируете 100 человек, и 30 из них будут делать кое-что. Они привлекут по одному, по два человека. По три, по 6, но два человека вам выстроит всю организацию. Если вам нужно больше таких людей, которые будут рвать и метать, ну, значит, можете считать. Но обычно вот со ста человек это двое. Двое пятизвездочных. Как вам статистика? Не очень, но мы же в бизнесе, нам нужно работать. Нам некогда промедлять. Вот многие сетевики приходят, они промедляют, в носу ковыряются, в ухе. Думают, сейчас сами люди повалят. Но для того, чтобы люди валили, и чтобы заявки приходили входящие, как ко мне сейчас, каждый день, через день приходят, говорят, Виктор, я хочу к тебе в команду. Ребят, для этого нужно работать, работать очень много. И зачастую нужно исходящее сделать в начале, для того, чтобы были входящие. Поэтому, ребят, с этим понятно? Перестаньте мотивировать, начните вдохновлять. Шестой пункт. Кто, кто читает много, кто, кто читал раньше много, кто по личностному росту очень много книг перечитал. И я не помню как, вроде бы Наполеон Хилл, либо а, кто-то еще, да, ну, какой-то какой умный чувак когда-то сказал, а, для того, чтобы стать богатым, начните думать как богатый. Слышали такое? Да? То есть начните, ну, наденьте на себя, вот, э, наденьте, наденьте на себя э, такую вот ношу, создайте, создайте такую атмосферность внутри себя, как будто вот вы уже богаты. Да? То есть я часто, кстати, своим клиентам, э, к своим партнерам рассказываю такую ситуацию, что ну вот, вот вы ведете социальные сети, посмотрите, посмотрите на топов, которые являются чеками номер один, там, да? то есть они там э, строят, например, бизнес через интернет, они, они занимаются спамом, они, а, у них аватарка темная, котики стоят, цветочки стоят. Так вот, станьте такими, как они, позиционируйте себя, как они. Да? То есть и люди начнут к вам относиться, как к ним. И все, совершенно все поменяется. И то же самое, вот шестой пункт. А, будьте человеком станьте внутренне тем человеком, у которого уже есть команда, прежде чем зарекрутировать хотя бы одного человека, потому что когда мы, когда, когда у нас нету команды, одна очень важная вещь, которая мешает многим построить команду, это наша осанка, которой нету, да, то есть мы начинаем молиться, мы, мы пытаемся, ну приди, пожалуйста, приди, ну хотя бы сделай заказ. Ну, сделай хоть что-то, ну, приди ко мне. У меня нету команды. И я помню по себе, когда у меня, я, я, у меня было ничего. И когда я поменял отношение, в принципе, к себе, к своему бизнесу, и когда я понял, что люди идут только на сильные личности, люди не приходят на те, кто умоляют, а приходят на гаранта выживания. И когда я поменял свое мировоззрение на то, что я все равно построю этот бизнес, что бы там ни стало... Да, то есть, во что бы то мне ни стало, и сколько бы времени мне не понадобилось, я построю этот бизнес, у меня совершенно другое отношение превратилось к людям. Имейте осанку. Да? Имейте осанку. И начинайте выбирать людей. Не, не Вы строите команду, вы строите, вы создаете свою команду. Вам не нужна команда об а кого? Прежде чем зарекрутировать, иметь вот эту осанку, как будто у вас команда есть, у вас уже обилие людей. Вот вы просто представьте, если у вас уже была бы большая команда, вы бы избирательно относились к своим партнерам, либо бы пытались э, говорить в постах, в своих прямых эфирах, еще либо как, либо как будто вы молитесь. Ну хоть как бы, приходите ко мне в команду. И поэтому люди это чувствуют в ваших постах, в ваших посылах, в ваших переписках, что вы нуждаетесь в них. А вы относитесь как будто к тому, что вот у вас уже есть команда. И а, я вот в последнее время, вот, мне, мне тоже очень много клиентов приходит, и а, у меня нет такого понятия бесплатная регистрация. У кого в компании бесплатная регистрация? Поставьте плюсы. И когда я им говорю, ребята, вы понимаете, что вы должны квалифицировать? Квалифицировать своих партнеров. А для того, чтобы квалифицироваться их партнером, да, то есть а, вам нужно заводить людей на пакеты. Как это на пакеты? У нас регистрация. Да, вот так вот. И когда я прихожу, даже вот совсем молодой, да, то есть вот в новой сетевой компании стартую, у меня всегда пониженная планка. Вот как только я стартовал, например, с июля месяца в своей новой сетевой компании, Uh, у меня был uh, вход минимальный порог. Но у меня был минимальный порог. да, То есть это 30 баллов. Это, грубо говоря, 42 доллара. Но как только я нарекрутировался, я построил команду, определил сегмент людей, я увидел, что... В я начинаю поднимать уровень. Вот буквально до конца до конца этого месяца у меня уже 60 баллов, ну то есть там, сколько это, ребят, 84 доллара, грубо говоря, 84 доллара для того, чтобы прийти ко мне в первую линию. А с 1 декабря, так как в этом месяце я, в принципе, закрываю новый лидерский ранг, то и планка моя поднимается, у меня время уменьшается, ценность людей у меня должна подниматься, тех, кого я хочу видеть в своей команде. Вот, и попасть ко мне в команду уже будет э, около 100, 130 долларов в первую линию. Да? То есть так я квалифицирую. Ну а те ребята, кто не, не может подтянуть, они идут к моим лидерам. Я их подставляю под своих партнеров для того, чтобы в принципе они работали на уровне тех, кто может им помочь. И поэтому вы всегда должны квалифицировать своих партнеров. Не, не, не бойтесь оттолкнуть. Вот когда вы начнете квалифицировать, когда вы начнете отталкивать тех, кто вам не нужен и не переживать об этом, когда вы начнете думать со стороны изобилия, тогда и люди будут тянуться и вас повторять, и будут делать просто невероятные результаты. Для тех, кто, возможно, новенький присоединялся, не услышал, если вам нужно... Консультация по поводу поведения в своей команде, построения своей команды, масштабирования своего бизнеса. Возможно, вы новичок, возможно, вы топ-лидер, и вы хотите прямо рвануть по-хорошему. То, пожалуйста, пишите. 8 консультаций у меня еще есть свободных, если никто там уже не забронировал, пока я с вами разговариваю. Поэтому держать. Итак, ребят, седьмой пункт. Наверстаем темпик немного. Учите учить вы тогда сможете пойти на пляж на Мальдивах. Это на самом деле один из самых больших из всех советов, один из самых важных советов по сетевому маркетингу, который я, наверное, сегодня вам рассказывал. Учите, учить свою команду, своих лидеров, потому что вы должны понимать, да, это бизнес людей. Это все еще бизнес. Это все еще бизнес. Если вы будете здесь, как белка в колесе, это каторга, это работа. Но когда вы создаете рычаг, который работает без вас, тогда это бизнес. И если вы являетесь единственным, кто может отвечать на все вопросы по компании, по команде, по обучению, вести вебинары и так далее, если вы не учите свою команду, как себя вести при вашем отсутствии, да, то есть, как учить свою команду, как работать со своей командой, это все. Обучение, э -э -э -э -э, вот вы должны понять, да, то есть, вы должны понять, что э -э -э -э. если каждый раз а, партнер вам задает вопрос по вашему бизнесу, по методам работы, еще почему-либо, а, вы разговариваете с ним 45 минут, вместо того, чтобы отправить ресурс на какое-нибудь обучение а, вам нужно над этим поработать потому что это не сетевой маркер топ лидеры ко мне приходят чеки номер один в своих сетевых компаниях, и они себя называют уставшими сетевиками кто знаком с этим высказыванием поставьте пожалуйста плюсы уставший сетевик потому что они постоянно нянчатся со своей командой вот моя команда ну не вся, но на 80% тех людей, кого я знаю, они все настолько самостоятельны. Они еще и меня могут чему-то научить. И это на самом деле очень сильно радует. Но люди, уставшие сетевики, которые говорят, вот я, я все. Я держусь за этот бизнес, потому что он мне приносит хоть какие деньги. И если я совсем сейчас вот просто лишний раз в чат не напишу, еще что-либо, команда просто начнет отваливаться, разваливаться. Это большинство, кстати, касается тех людей, которые построили бизнес офлайновскими еще методами, без интернета, и для них это вообще ужас, ужас. Люди, топ-лидеры для того, чтобы перейти с офлайна в онлайн, и как это сделать грамотно, быстрее, понятно, и на самом деле это это очень ужасно когда ты приходишь в сетевой маркетинг за свободой сетевой маркетинг на самом деле активной похоты похоты то есть не отсиживание не листание ленты не надеяние. а вот похоты лет 5 вам может обеспечить блин всю жизнь абсолютно и вот кто готов напишите готов лет 5 попахать попахать ребят попахать что потом например пенсию иметь миллион и это, это вот, это даже небольшие деньги, но миллион и ничего не делать, а просто путешествовать, э -э путешествовать, несколько раз на со своей командой, входить в боулинг, проводить мероприятия, просто дистанционно отдыхать, не беспокоиться ни о чем, и а просто вдохновлять, вдохновлять свою команду через монитор, показывая, к чему они могут прийти даже. Оплачивать даже команде некоторые, кто заслужил оплатить отдых вместе с вами, куда-нибудь на и съездить. И это за 5 лет вы можете сделать. Я очень сильно расстроен, когда ко мне приходят лидеры, топ-лидеры, которые уже больше 10-20 лет, и они там выходят, дай бог, на 1000 долларов, мне очень печально. Мне очень же плакать иногда хочется, потому что обидно за отечество. Потому что можно это все сделать намного проще, намного быстрее. Просто отношения нужно поменять со своей командой, со всем происходящим. Итак, ребят, с этим понятно. Напишите понятно по поводу седьмого пункта. Опять же, всем большое спасибо, тех, кто дублирует а, эти вопросы. Восьмой пункт. Если вы... А, это Я, я когда-то это испытал. А, если в определенный момент вы подумаете, что достаточно рекрутировать, вот пока вы не вышли на товарооборот 100 тысяч долларов хотя бы в месяц. Когда этот товарооборот вам приносит 5-10 тысяч долларов. Уходит из-под контроля в хорошем смысле. Когда муравейчики начинают работать. Паучки начинают строить сети без вашего внимания. И когда вышли на свои первые 100-200 долларов, 1000 долларов. И вы надеваете корону. И вместо того, чтобы быть... Активным игроком превращаетесь только в человека, который э, проводит вебинары, мотивирует, пытается мотивировать, вдохновлять человека. Те лидеры, которые могли бы построить организацию вместе с вами, они начинают делать то же самое. Они начинают маленький пансион, пансионат, который они построили, начинают тупо мотивировать, вдохновлять, но активно строить бизнес прекращают. Поэтому совет э, восьмой. Да, то есть э, будьте постоянно в активной фазе. Будьте командным игроком, рекрутируйте для того, чтобы всех своих бизнес-партнеров отправить вместе с собой в путешествие, ну в путешествие рекрутинга. Если вы хотите, вы должны показывать прямой пример. И вы только тогда можете выдохнуть, только тогда бизнес выйдет из вашего контроля. Дальше, ребят, девятый пункт. Если понятен восьмой пункт, пишите понятно. Девятый пункт. Инвестируйте в свое образование. Очень важно, ребят. Инвестируйте в свое образование, чтобы вы могли принести больше пользы своей команде. Даже не себе, а своей команде. Потому что, когда вы в себя, вы можете стать более ценным. Более ценным для вашей существующей или будущей команды. Всегда идут люди на сильного лидера, который знает много, который компетентен в том, в чем они хотят а, развиваться. Всегда учитесь, а, чтобы вы всегда могли делиться со своей командой только самым лучшим. Я в свои мозги уже инвестировал, наверное, на больше 30 тысяч долларов. И а, сейчас еще в более активную фазу обучения становлюсь и обязательно делюсь со своей командой, со своими клиентами. И поэтому... А, это, это повышает ценность вас, да, то есть и люди начнут за вас держаться еще больше, если вы будете инвестировать, если вы думаете, что я не буду инвестировать, пойду я так, порекрутирую, по это...» а что они потом скажут? Они придут ко мне, ну то есть если вы не сможете дать достаточно ценности, они придут ко мне, и потом вы будете говорить, а-та-та, бандалец, скотина ты такая, переманиваешь сетевиков к себе в команду? Нет, не переманиваю, люди сами приходят, да, не переманиваю. Итак, ребят. Десятый, десятый пункт. Он похож как-то с осанкой, с осантой, но это уже работа с вашей существующей командой. Ваши партнеры должны квалифицироваться, уже существующие партнеры. То есть вы должны квалифицировать людей рекрутинга, и вы должны квалифицировать своих партнеров уже никогда становятся партнеров потому что вы не их мама и вы не их папа. И никогда не позволяйте своему партнеру оскорблять вас словесно, вашим временем. Никогда. Если кто-то постоянно просит у вас совета, но никогда не действует, не принимает его, не внедряет его, дайте ему определенное домашнее задание, дайте ему определенные установки, условия, и он больше не получит вашего личного внимания, пока он просто не выполнит то, что вы ему поручили делать. Поэтому вам нужно свое время. Потому что самое ценное, что у предпринимателя, это самое ценное время, что может быть у вас. И вам нужно проводить свое время, тратить свое время только на правильных партнеров своей команде будут использовать ваши советы и ваше обучение наилучшим образом. Ребята, это все 10 пунктов, 10 советов, которые я вам сегодня хотел дать. Ставьте обязательно пальцы вверх, лайки. Пишите от 1 до 10, насколько вам было полезно то, что я вам сегодня дал. Прямо сейчас пишите мне в личку, бронируйте место на коуч-сессию со мной, на стратегическую консультацию вместе со мной, если вы хотите выйти на совершенно новый уровень. Если вы хотите понять, в чем у вас проблемы трудные проблемы и трудности и предложить решение вашим трудностям для того чтобы x10 результаты в своем бизнесе пожалуйста приходите в личку бронируйте все ребят всех вас обнимаю